В этом видео я дам вам четкий список анализов, которые вам необходимо сдать для того, чтобы определиться, есть у вас невроз или нет. Однако это не самое главное. Самое главное – это определить, есть ли у вас реальная патология, то есть болезнь, которая скрывается за симптомами невроза. Если этого не сделать, то вы столкнетесь с серьезными последствиями в будущем, вплоть до летального исхода. Поэтому также в этом видео я дам вам четкий план, как исключить реальную патологию при неврозе и спокойно, понимая, что вы полностью здоровы, начать лечить свой невроз. Наверное, каждый из вас сталкивался с тем, что как только у вас что-то заболит, вы, прежде чем идти к какому-либо врачу, сразу же забиваете свои симптомы в интернете и ставите себе зачастую ошибочные диагнозы, и кто-то из вас даже эти диагнозы лечит. И в конечном итоге это приводит к негативным последствиям. Другой пример противоположный. Когда у человека он уже в течение нескольких лет лечит невроз, а потом оказывается, что у него есть проблемы с щитовидкой. И когда он начинает лечить ее, то многие симптомы невроза у него проходят поэтому давайте мы сразу определимся что же с вами на данный момент происходит и поймем есть у вас на данный момент невроз или нет в этом нам поможет следующий список анализов прямо сейчас на экране вы видите этот перечень анализов который вам необходимо сдать чтобы определиться с своим здоровьем поэтому прямо сейчас Нажмите на паузу и перепишите эти названия, либо просто, эти, просто сделайте скрин экрана. Это общие анализы, которые нам помогут понять, есть ли у вас какие-либо отклонения или проблемы со здоровьем. Если у вас по результатам этих анализов все находится в пределах нормы, то мы можем с уверенностью сказать, что на физическом уровне вы здоровы. Но ключевое здесь слово «на физическом». К сожалению врачи привыкли к тому что все ваши проблемы с которыми вы обращаете все жалобы с которыми вы приходите это проблемы вызванные какими-то патологиями на физическом уровне то есть какими-то болезнями и их в принципе можно понять но они не могут учитывать то что есть эмоциональные проблемы которые точно также дают симптомы на физическом уровне давайте приведу пример Например, когда происходит страх, это приводит к выбросу адреналина и запуску определенного ряда симптомов. Это повышенное сердцебиение, головокружение, напряжение в теле, сдавленность в висках, шум в ушах, онемение в теле покалывание, пересыхание во рту, ком в горле, одышка, слабость нога, шаткость походки, бросает у жар в холод, повышенная потливость и многие другие симптомы. Но это даже не болезни, это просто проявление вашей вегетативной нервной системы. Когда у вас возникает страх, это приводит к выбросу адреналина и возникновению таких симптомов. И любые попытки лечить их на физическом уровне не дадут никакого результата. Но я хочу, чтобы вы прямо сейчас кое-что запомнили: С симптомами страха напрямую работать бесполезно. Они пройдут только тогда когда пройдет тревога которая их провоцирует поэтому работать нужно с эмоциональной сферой чтобы убрать физические симптомы если речь идет о неврозе у нас есть на данный момент две критические возможные ошибки которые вы можете допустить при анализе своего состояния и попытке выбрать у вас невроз или реальная болезнь представьте что вы стоите на распутье и вам нужно повернуть либо направо либо налево и от этого зависит ваш успех и исход, который вас ждет. Если вы ошибетесь в этом вопросе, вы можете попасть не туда, получить совершенно не те результаты. Поэтому в этот самый момент нам нужно очень четко и грамотно подойти к этому вопросу. Первая ошибка звучит так. У меня есть невроз и проблемы в эмоциональной сфере. А я ищу какие-то болезни на физическом уровне. И получается, что в процессе, пока вы это делаете, ваш невроз продолжает расти, тревожность возрастает, проблемы возникают со сном, с аппетитом, с утомляемостью. Ваше состояние начинает усугубляться. И в итоге вы за какое-то время, не найдя никаких подтверждений, что у вас какая-то болезнь, делая постоянно какие-то непрекращающиеся анализы и обследования, когда все врачи в один голос говорят, что вы здоровы, хватит к нам ходить. Вы в итоге тратите время, но при этом ваша тревожность возрастает, и вы сталкиваетесь с такими проблемами, как обострение невроза, панические атаки, и потом в итоге э, упадок сил, невозможность ни, нормально не ни жить, не работать. Вторая ошибка – это противоположное. Когда у меня есть реальная проблема со здоровьем, а я вместо того, чтобы заниматься ею, занимаюсь лечением своего невроза. И это в итоге приведет к тому, что на протяжении времени вы запускаете болезнь, которая у вас прогрессирует. И когда вы начинаете тратить время на лечение невроза, ваша болезнь – усиливается, становится хронической. И вполне возможно, в каких-то редких случаях, чтобы вас не пугать, она может привести и к летальному исходу. Всего у нас есть три возможные комбинации, как у вас может сочетаться невроз и реальная болезнь. Первый – это то, что у вас нет вообще никакой болезни. То есть по результатам анализов вы абсолютно здоровы, у вас есть только невроз. Это первый вариант. Второй вариант – что у вас есть и какие-то проблемы со здоровьем, и есть невроз. И третий вариант – это то, что у вас есть проблемы со здоровьем, и никакого невроза нет. И в зависимости от того, что нам скажут анализы, нам нужно будет двигаться в том или ином направлении. Чтобы в этом во всем определиться, просто общих анализов может быть недостаточно. Поэтому мы с вами подготовим список своих жалоб для хорошего терапевта, который поможет на основе вашего анамнеза определить необходимые в конкретно в вашем случае анализы и обследования, которые способны исключить патологию, которая может маскироваться по симптомы невроза. Понимаю, что сейчас немного сложно, поэтому давайте мы сейчас по порядку разберемся. В первую очередь нам понадобится список ваших проблем. Он состоит всего лишь из трех отдельных направлений. Мои симптомы, мои проблемы, мои эмоции. Мои симптомы – это те симптомы, которые на физическом уровне вы на последних, по, протяжении последних двух недель ощущаете. Второе – это ваши проблемы. Это проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, также на протяжении последних двух недель. И третье – это проблемы с эмоциями. Это тревожность, вспыльчивость, раздражительность, обидчивость, плаксивость. Прямо сейчас давайте взглянем на слайд и посмотрим, какие у нас есть симптомы, проблемы и эмоции. Вот это полный список того, какие проблемы у вас могут быть. Это симптомы головокружения, сдавленность висках, шум в ушах, онемение в теле и покалывание и так далее. Проблемы. Проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью и эмоции. Ежедневная тревога, плаксивость, раздражительность. Итак, прямо сейчас нажмите на паузу и запишите те симптомы, которые за последние две недели у вас возникали. Просто перепишите их, либо сделайте сейчас принт-скрин, чтобы записать потом. Точно так же мы делаем и с проблемами, и с эмоциями. Таким образом мы можем составить конкретно ваш набор проблем, с которыми вы уже сможете прийти к терапевту для того, чтобы озвучить конкретные свои жалобы, и получить тот а, самый набор анализов, дополнительный, помимо наших общих анализов, которые могут понять и выявить а, какую-то патологию, которая скрывается за симптомами невроза. Давайте взглянем на несколько примеров. Вот первый из них. Симптомы. Скачки давления, сердцебиение, экстрасистолия, слабость в ногах, сдавленность в груди, дрожь в руках. Проблемы, долго не могу заснуть, поверхностный сон, к вечеру уже бесил, эмоции, тревога каждый день по 3-5 раз, пыльчивость, раздражительность. Вот таким образом вам нужно составить для терапевта информацию о том, что на данный момент с вами происходит, чтобы для него картина была ясна. Вот еще один пример. Симптомы. Напряжение в теле, головокружение, шум в ушах, шаткость походки, проблемы. Пропал аппетит, похудел на 5 килограмм за месяц. Эмоции. Тревога каждый день непрерывная. То есть вы записываете вот таким образом ваше состояние, как мы перечислили симптомы, проблемы, эмоции. И с этим списком вы идете к хорошему терапевту. Ключевые рекомендации по походу к терапевту заключаются в том, что вам не нужно рассказывать ему очень много, потому что наверняка у вас есть много переживаний, и вы можете переживать непосредственно даже на самом приеме, поэтому этот список будет для вас как план, короткий план рассказа о том, что с вами подготовленный заранее, чтобы терапевт мог это все очень оценить. Потому что часто вы начинаете рассказывать про навязчивые мысли, про переживания, может быть, за свою психику, за здоровье, и вы, получается, дадите терапевту очень большое количество информации, и ему будет сложно выделить ключевые моменты. Наш предыдущий список, который мы сделали, он как раз нужен для того, чтобы определить, какие реально симптомы у вас возникают. Потому что любая болезнь, которая есть, любая патология, она может давать какие-то симптомы, которые мы чувствуем. То есть, если у вас какая-то болезнь возникла, она будет проявляться на физическом уровне, вы будете что-то ощущать необычное в своем физическом состоянии. И с этими жалобами вы приходите к врачу. Здесь мы делаем то же самое. Просто в нашем случае... Высокая вероятность, что все обследования, направленные на выявление причины этих симптомов, дадут отрицательный результат. То есть, ничто не найдут, никакую патологию не найдут. И мы дальше с вами сейчас разберемся, как нам делать и что делать уже после этого. У нас могут быть с вами три результата анализов. И в соответствии с каждым из них я дам вам рекомендации, что нужно делать после этого. Итак, первый результат – это когда все анализы, обследования не выявили никаких у вас патологий и проблем. Возможно, у вас есть небольшие отклонения, возрастные изменения, но у вас не нашли какой-то серьезной патологии, которая вообще могла бы объяснить такое состояние и жалобы, с которыми вы обращаетесь. В этом случае вы можете уже успокоиться, вы физически здоровы, и вы должны приступить к планомерной работе со своим неврозом, то есть к работе со своей тревожностью. Потому что в этом случае все симптомы, которые вы на данный момент ощущаете, это ничто иное, как симптомы повышенной тревожности, то есть симптомы невроза. А как мы с вами уже сказали, с ними напрямую работать бесполезно. Они пройдут только тогда, когда пройдет тревога, которая их провоцирует. Второе направление это если у вас нашли какие-то проблемы со здоровьем и в то же время у вас есть невроз. То есть у вас жалоб много и только на половину ваших жалоб была найдена какая-то проблема или даже на меньшую часть ваших жалоб. То есть реальное какое-то заболевание. Получается, что заболевание есть, но оно не объясняет всех симптомов, с которыми вы обратились. Это говорит нам о том, что у вас две проблемы. Первая – это реальная болезнь, которую надо лечить. Вторая – это ваш невроз, ваши проблемы с тревожностью. То есть это тоже хороший результат. Мы все на самом деле в той или иной степени не можем быть абсолютно здоровы. И это хорошо, что вы сможете найти какие-то свои проблемы, которые сможете вылечить. Но вы должны действовать одновременно в двух направлениях. И работать на физическом уровне, лечиться от реальной болезни. А второе направление – работать со своим неврозом. Дело в том, что две эти проблемы способны усиливать влияние друг друга. То есть невроз может усиливать, прогрессировать вашу болезнь. А ваша болезнь ухудшает состояние и приводит к обострению невроза. Поэтому работать вам нужно сразу в двух направлениях. Если же у вас не очень позитивный вариант можно сказать даже самый негативный если все ваши симптомы с которыми вы обращались к врачу нашли свое объяснение в виде одной или нескольких реальных болезней или патологии в этом случае у вас невроза никакого нет вам нужно просто начать лечиться на физическом уровне и как только вы начнете это делать все симптомы которые связаны были с той болезнью, которую у вас нашли, начнут проходить, как только вы начнете лечить эту болезнь. Итак, у нас есть всего три варианта, что мы видим после результатов анализов. И после каждого варианта вам необходимо действовать. Но напоследок я хочу дать вам еще одну очень важную рекомендацию. В 90% случаев, когда вы сделаете то, что мы сейчас с вами в этом видео обсуждали, вы получите отрицательные анализы в плане своего здоровья, что у вас нашли какую-то патологию. То есть, грубо говоря, у вас не найдут серьезного расстройства, серьезной болезни на физическом уровне, никакой патологии, которая бы могла объяснить ваше состояние. И так будет в 90% случаев. Но очень часто это вас успокаивает в момент, когда вы сдали анализы. То есть вам врач говорит, с вами все в порядке, вы здоровы. И вы чувствуете прилив мотивации, вы чувствуете, что вы снова живы, что тревог нету, я здоров. И кажется, что на этом все. Но на самом деле этого вам не хватит надолго. Спустя какое-то время вы начнете сомневаться. «А может быть не нужно было сдать какой-то еще анализ? А вот все-таки этот показатель был не очень хороший?» А может быть, все-таки мне нужно обратиться к другому врачу? А может быть, у меня проблемы в другой сфере? А у меня что-то опять вчера кольнуло? Может быть, все-таки что-то и появилось спустя этих анализов время? И вот в этот момент вы можете попасть в ту самую катавасию, в которую попадает большая часть невротиков. Это хождение бессмысленное по врачам и огромная трата денег на анализы и обследования. В этом случае вы должны понять, что это как раз ваша тревога заставляет вас сдавать бесконечно эти анализы и обследоваться дальше, когда вас ничего не нашли. И вам нужно понять, что это как раз та проблема, с которой вы хотите справиться. То есть, ваша проблема на уровне эмоциональном, с тревожностью. И она заставляет вас сдавать анализы, чтобы себя успокаивать. И это не закончится. Вы сразу должны это понять, что это путь в никуда. Поэтому... Вам нужно ориентироваться на реальные результаты анализов, которые вы получаете. Если вам говорят, что вам нужно лечить свои нервы, многие специалисты сейчас это уже делают. Если вам говорят, что вы здоровы, что у вас нет никаких проблем, которые объяснили бы ваше состояние, все, вы должны ориентироваться только на это. Если мне говорят, что я здоров, я иду работать с тревожностью. Потому что именно в этой сфере вы добьетесь гораздо больших результатов и быстрее. Уберете свой невроз, уберете все ваши симптомы, уберете свою мнительность. Поэтому просто идите, работайте со специалистом, который поможет вам со своей тревожной ситуацией убрать всю вашу тревогу и убрать возникающие симптомы. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы! Всем пока!